«Просит Бог, где ты работал. Какую должность занимал? Он просит, скольких ты заботой и честностью своей объял?» Американец Джон Марк Дуган и англичанин Майкл Джонс теперь лучшие друзья. Их жизнь с недавних пор тесно связана с Россией. Я работал офицером полиции в округе Палм-Бич во Флориде, был шерифом. Я разоблачал преступления, совершаемые сотрудниками полиции, там и вообще по всей стране. Я сделал сайт, на котором полицейские анонимно могли опубликовать информацию о преступлениях среди своих коллег, которые они наблюдали. Когда сотрудники ФБР ворвались в его дом, побег был поистине театральным. Джон переоделся в женщину, даже нацепил парик и уже блондинкой всеми правдами и неправдами смог покинуть страну. Майкл признается, что его история более прозаична. Когда я впервые приехал в феврале 2018 года, я ожидал картинку, которую показывали на BBC про Россию. Про то, что здесь очень много несчастных людей, огромные очереди за бананами и совершенно убогие технологии, очень бедная инфраструктура. Я обнаружил, что почти в любой сфере в России все лучше, чем в Великобритании. Джон получил в нашей стране политическое убежище. Работал консультантом по компьютерным технологиям и геополитике. Майкл трудился в сфере видеоигр. Оба вели видеоканалы в интернете, где рассказывали о своей жизни в нашей стране. Я начал снимать видео, и самые популярные из них были видео из супермаркетов, где я показывал ассортимент, и это было бесконечно лучше, чем тот ассортимент, что есть в магазинах Великобритании. Они познакомились в сети, как никак общее дело, рассказывали про жизнь в новой стране, загадочную русскую душу. Когда началась специальная военная операция, их буквально засыпали вопросами, кому верить. Я туда поехал, разговаривал с людьми, на Донбассе, и их истории разительно отличались от того, что говорилось в американских СМИ. Подключился и Майкл. В моей ситуации это было сразу после того, как объявили мобилизацию в сентябре, и я очень критиковал тех людей, которые сбежали из страны, когда она была объявлена. Меня критиковали в ответ, мол, ты британский подданный, в любом случае тебе легко критиковать. Тогда я решил, что мобилизую себя сам. Идея была такова. Купить автомобиль УАЗ в просторечии Буханку, забить ее тем, что пригодится в детских домах и интернатах памперсы средства гигиены сладости. Так и сделали. Это центр для детей-инвалидов. Okay. И детей-переселенцев вынужденных. С тех пор поездки на Донбас стали регулярными. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Вы любите. Не, любишь конфет? У всех диета или что? Донецк, Луганск, Мариуполь, Северодонецк вместе со своей отважной переводчицей Марией Лиляновой они объехали весь Донбасс. буханка. Самый запоминающийся визит был на Новый год и Рождество. Машина забита под завязку теплыми вещами и одеялами, а главное помощью персонально каждому ребенку. Они заранее аккуратно узнали, кто о чем мечтает на Новый год. Например, Никите, который наступил на украинскую мину лепесток и остался инвалидом, привезли невероятное видеоприставку. С Новым годом! С Новым годом! Спасибо, <свеч> <свеч> пожалуйста, They've and not forgotten and they understand Кто the truth of what's happening here and they see the warning signs happening in their countries too. They share your pain but now is the time for hope and looking the future. Время от того, чтобы смотреть будущее. Деньги на подарки Джон и Майкл зарабатывали в интернете. Сейчас же обходятся тем, что присылают их англоязычные подписчики. В соцсетях им перекрыли кислород и отключили так называемую монетизацию роликов. То есть за многотысячные просмотры своих видеоматериалов они ничего не получают. Мало того. Есть такая организация NewsGuard. У нее очень прочные связи с ЦРУ и Минобороны США. Они надавили на YouTube, чтобы наши каналы были демонетизированы. Когда это происходит, зрители меньше видят эти каналы, происходит такое давление. Когда мой канал достиг примерно 50 тысяч подписчиков, на меня обратили внимание европейская организация «Дезинфолабс», и меня назвали предпринимателем по дезинформации. Американцам передайте всем, Никакого что они с нами не сделали. А уничтожает? Это Дома. не люди. Прямо берут, стреляют на... Нацисты на прайс. Они тушенку забирают, а продукты берут и рассыпают. Макароны, вот это все... Чтобы никому ничего не Да, да, да. YouTube удалил многие видео videos, yes. на моем канале, в том числе видео, в котором были интервью с разными жителями Донбасса, которые рассказывали, как украинские военные их бомбили, расстреливали и держали в заложниках, не выпускали их из домов. И это все было удалено под грифом прокламации. Одно из самых трудных путешествий было в Светогорск, который сейчас находится под контролем ВСУ. Ехали на бешеные скорости, по разбитым дорогам, раздавали помощь в темноте, в подвалах. Мы говорили с этими людьми, которые буквально жили в подвалах. Люди отказывались от съемки, потому что боялись, что с ними произойдет, если вдруг... Ну, они боялись, что может случиться. Было много угроз в их адрес, и эти люди были в ужасе. У них вызывало ужас, мысль даже покинуть эти подвалы. Ой, смотри, какой Ой, тоже хочешь Для меня самое трудное из преодолений, и самое лучшее тоже, это ездить ночью по дорогам, когда люки открыты, ямы огромные. Все прикрыто водой, ты не знаешь, что там и где оторвется колесо. Это очень сложно. И после этого ты выезжаешь на новую, построенную Россией, дорогу между Донецком и Мариуполем. И она гладкая, как стрела. Признаются, поездки по Донбассу поразили их до глубины души и изменили до самого основания. Слушаешь истории, многие из которых очень тяжелые, Вместе с этим сталкиваешься с потрясающими историями про то, как люди объединяются вместе, выживают и при этом не жалуются. Сейчас Джон и Майкл в Москве готовят следующий гуманитарный груз, ходят по улицам, наслаждаются обычной жизнью и постоянно удивляются. Покупки в магазинах и банковские операции здесь настолько проще, чем в Америке, что когда я рассказываю людям из Америки, они не верят, что так бывает. Что особенно меня потрясло, когда я получил свое разрешение на временное проживание, это госуслуги. Это то, о чем в Великобритании даже мечтать нельзя. Возвращаться в родные пенаты ни один, ни другой категорически не хотят. Америка – хорошее место, но в данный момент там все очень хаотично. Происходит абсолютный дурдом. Это пропаганда ЛГБТ, странных ценностей, что давят этим на детей. Это абсолютно неправильно. Я хотел бы сказать спасибо русским людям за то, что меня так хорошо приняли в этой стране, разрешили жить здесь, в последнем бастионе здравого смысла и традиционных семейных ценностей. Я очень счастлив, что так вышло. Каждый раз приезжаю в Майдубе, здесь, людей, здесь все больше, и на этих лицах этих людей на самом деле больше счастья, больше надежды. Я знаю, что сейчас все, конечно, страшно. Сейчас все, конечно, страшно. Это уже не страшно. Да, но страшно уже было. А это уже не страшно. Пошли наверх.